А вот и они, наша десятка бойцов на ваших экранах, дамы и господа. Kind people, они же добрые люди, находятся в обороне. Мега Нервис находятся в атаке. И, собственно говоря, это мега нервы, как вы можете догадаться. Ну и карта The Dust 2. Пистолетка уже запущена. И частично состав команды мега Nervous, они же мега нервы, отправляются на на меня снова Сомчик. Снова господин Сомчик выбивает меня с колеи. Прилетает донат в 2 евро. Ну, об этом чуть-чуть позже. Направляются на точку Б. Частично мега нервы. Kind people. Готовы, казалось бы, к приему. Но, в общем, пока с переменным успехом. плюс, во всяком случае, для себя размениваются именно добрые люди. Злой наркотик. Хороший хэдшот по Гектору. И 3 в 3 ситуация. Попытка от Радокса реализовать свой USP. На дальней дистанции, кстати, USP, как известно, работает весьма и весьма аккурат неплохо. Злой наркотик. Замечательный хедшот на подобранном врагами USP, или или, или вернее купленном. А, Чуть-чуть ранее на начале раунда. Еще два хэдшота. Ух ты, боже мой. квадрокил если я не ошибаюсь. Да, а я не ошибаюсь. квадрокил оформляет у нас сейчас игрок команды мега Nervous. Злой наркотик. Ничегошеньки себе. Начало матча-то, а какое многообещающее для нервов. Это новый турнир. Тигран? Нет, это шоу-матч. Обычный шоу-матч, где две команды просто решают, кто из них э, сильнее. Аркада на миддл от команды Добрые Люди. Кстати, давайте, наверное, быстренько пройдемся по составам. Как я понимаю, Аркада проигрывает. Упс, Радакс, Гектор, Джуниор и Санечек. Состав команды Добрые Люди. Мега Нервис, это... Мега Нервы, они же злой наркотик. Sugar SugarMommy, Strike, QQ и Mamko13. Вот такие вот никнеймы, вот такие вот ребята. И да, прилетел донатик от господина Сомчика в размере 2 евро, как обычно, без каких-либо сообщений. И он не отобразился на экране, потому что я уже в самом начале трансляции говорил. На всякий случай повторю еще раз. Рутони чат я временно отключил для попытки, так скажем, для дефектовки. Нужно определить, в чем проблема Либо в рутоне чате, либо в ОБС Потому что, оказывается, мой провайдер не виновен ну и, собственно, очередной экономический раунд э, остается за командой э, Mega Nervous, они, в общем, выигрывают его, и пауза от Kind People. В принципе, логично, я считаю, конечно, что э, добрым людям есть сейчас какой-то резон определенно брать паузу, дабы поразмышлять, как они начнут э, свое путешествие по раундам в дальнейшем. И еще 2 евро прилетает на этот раз с сообщением. Привет хорошего стрима. Господин Сомчик, спасибо большое. Вам приятного просмотра. Если вы будете находиться на трансляции. Если вдруг уйдете, то удачи. Но надеюсь, конечно же, останетесь и посмотрите вместе со мной за Баталией на карте The Dust 2. Ну вот, кстати говоря, пока у нас пауза, точно хочу анонсировать, что завтра вот железно, да, завтра железно. Выходной трансляции не будет. И ближайший стрим будет проведен в воскресенье в 19.00 по московскому времени. И это будет женский турнир от проекта Женский Эпицентр. Ну а пока 5 секунд до конца паузы. Я думаю, Kind People наверняка уже обсудили все, что будет дальше. И как им закупаться и какие позиции держать. В общем-то, вторая пауза не берется. И автоматически хотел я только сказать, это означает, что ребятам хватило времени. И вот прям тут же берется пауза. Ну, не знаю, не знаю, есть ли хоть какая-то целесообразность в двух паузах, только если уже это не тактическая пауза, не техническая пауза, а кому-то просто пришлось отойти от своего ПК, и поэтому ребята просто его вынуждены ждать. Но может быть и такой вариант, что ж уж поделать, ну, например, если вдруг человеку по нужде нужно было отойти, ну, не идти же ему, как говорится, да, в... В штаны, собственно говоря Поэтому, чисто с человеческой точки зрения, конечно, мы в любом случае подождем, куда мы денемся Гипно, приветствую, комментатор, а ты когда-нибудь играл в чемпионатах? Усманчик, да, играл и много достаточно играл Активно очень играл в именно турнирный Counter-Strike В промежутке с 2014 года по 2016, два года Прям вообще каждый день мы играли всякие разные турниры много чего выигрывали, много соперников обыгрывали, многие и нас тоже, кстати, обыгрывали Мы росли над собой, над своим уровнем игры Эволюционировали, так скажем, в команду, которая в дальнейшем практически никогда не проигрывала Ну, на любительских турнирах, разумеется Но на профессиональном дивизионе и на просцене, конечно же, мне не довелось поиграть я не знаю, хорошо это или нет. Я, в общем-то, никогда не хотел связать свою жизнь с э, киберспортом в плане того, что я был бы игроком. Еще 2 евро прилетает от господина Сомчика. Спасибо большое. Благодарю. Нижайше кланяюсь и подружески обнимаю. Uh, go, go. Как ты, брат? Uh, у меня все супер, все замечательно. Нельзя, кстати говоря, то же самое сказать о команде Мега Нервы. Они хоть и заходят на точку Б, но при этом снайпер команды Kind People. Это Гектор, uh, сделал уже три минуса. Три минуса со снайперской винтовки. И. И четвертый минус тоже он оформляет. Вот такие вот э, виражи у нас, дамы и господа, происходят. 3-1 сразу, как только появляются девайсы, все становится уже не настолько уж и однозначно. То есть, в общем, пауза в целом, скорее всего, повлияла, конечно, положительно на команду добрых людей. Так как вы видите, они моментально сразу забрали первый же бай раунд. Но само собой, с атаки это никак не выбивает экономику. И, в общем, можно, конечно, надеяться и радоваться потенциально тому, что пока автоматы Калашникова есть. И есть возможность продолжать борьбу. Но мега-нервы, кстати говоря, в этом раунде открывают список убийств. Джуниор погибает в перестрелке со страйком. У страйка, кстати, осталось всего 20 хп. То есть Джуниор. Хоть и погиб, но был очень близок. Вот справедливости ради. Джуниор пусть это знает. Гектор по-прежнему с АВП продолжает играть, ну, сверхуверенно. Делает минус по злому наркотику. И это автор квадрокилла в пистолетном раунде со стороны мега-нервов. Ну, здесь размен на зигзаге. По-прежнему равенство. 3 в 3. И Гектор отправляется куда, как вы думаете? В парапет. Очень интересное решение. Ну, и начинается поджим. Оказывается, это даже не парапет. Это... Нет, все-таки парапет, но... Но а, Санечек уходит поджимать. Давайте смотреть. Oh, Саня, чат, здорово! Блин, ну что за название команд каждый эфир, Саня? Ну, правда, сегодня еще адекватные. <laughs> привет, привет. Витя, это ты еще не знаешь, какие названия будут в воскресенье. <laughs> вот, я тебе рекомендую обязательно приди и посмотри, какие названия у команд будут в воскресенье. Бомба установлена, убит снайпер по имени Гектор, убиты все игроки обороны, которые могли быть убиты, кроме Санечка. Санечек понял, что ловить ему уже нечего и был вынужден спасаться под теровским спауном на сейве, чтобы хотя бы м в следующий раунд перенести, что, собственно, ему и удается сделать. А вот не закрепившаяся экономика добрых людей, к сожалению, дает слабину. Слабина серьезная потому что теперь придется играть раунд на пистолетах, потенциально отдавать пятый. И мы не будем забывать, что Мега нервы находится в сильной стороне, поэтому отдача такого большого количества раундов не сулит ничего хорошего, хотя при этом остается, в общем-то, естественным э, таким моментом э, в Counter-Strike. Джуниор, ну не-не-не-не-не-не, ни -ни -ни -ни -ни -ни -ни -ни ничего себе, да, забежал достаточно неплохо в банку, сделал дабл-килл, тем не менее пострадал и сам и его тиммейт, но опять-таки для экономического... Простите. Для экономического раунда у команды Kind People, в общем-то, все весьма и весьма неплохо. Два минуса сделали. Санечка по-прежнему вынужден, видимо, сейвить эмочку. -э ну, я уж точно вот не знаю, конечно, хорошо ли ее сейвить несколько раундов подряд, потому что это ведь не помогает выигрывать. Когда-то рано или поздно все равно придется идти и пытаться выбивать. Но, конечно, в данных условиях ни о каком выбивании речи не должно быть. Просто, в принципе, не должно быть. Ого, стрим воскресенье. Блин, я не смогу воскресенье присутствовать. ДР у друга будет. А там сам знаешь, что происходит. Не Ну, ну Витя, ну, само собой. Ни в коем случае нельзя ставить день рождения твоего друга и товарища выше, чем... Э, вернее, наоборот, мою трансляцию выше, чем день рождения друга и товарища. Мы, так скажем, в интернете все, конечно же, друзья. Но друзья в реальной жизни должны быть всегда превыше всего. Потому что они наши друзья, собственно говоря. Поэтому поздравлять меня с днем рождения, ну и, конечно, удачно вам отметить а, и правильно дат, как ты уже написал, сможешь посмотреть по записи. Но там названия я уже ознакомился. Там названия такие, что я, наверное, буду краснеть и обращаю внимание, это девушки и такие названия себе придумали девушки. Там будет, конечно, все. Я думаю, многие из вас даже не представляют, насколько жестко. Что за турнир? В субботу вечером повешу у себя анонс в группе. С ссылочками, со всеми делами. Можно будет поглядеть. А так вообще турнир женский. Четыре женские команды будут играть. 20 девчоночек на картах различных будут радовать нас. Три best of 1 матч и один best of 3. Мамко минус радокс и проход на зигзагс. На зигзагс. По сути, является открытым. Тем более на гусе погибает последний. Ах ты не последний. Да сколько у них на точке А стоит игроков? Какая-то нестандартная мета на раунд от команды Kind People. Однако мега-нервы вроде бы смогли выиграть точку А. Ну, вроде бы. Злой наркотик. Ничего себе, какой хэдшот прилетает. А пострайк. Стра Перестреливает Санечка, дамы и господа. И раунд все-таки за мега нервами. Но ну, вы сами видели, в общем-то, почему этот момент Санечка проиграл. Потому что он выстрелил в страйка, не попал в него и только, в общем-то, рассекретил себя. Мог зайти в тыл к оппоненту. Просто на шифте. И спокойно, в общем-то, его чуть ли не зарезать. Но в этот момент получилось, ну, такой себе, честно сказать, да. О, женские команды, тогда точно в записи погляжу. Нечасто играют женские команды. Это да, это однозначно. А эти турниры где будут проходить? Турнир будет проходить в интернете на платформе fastcap.net. И у нас выход на Б. А команда добрых людей решили, собственно, сыграть в аркаду на точку А и немного не угадали. Ну, какой-то какой размен получился на миду. В целом, ни плюсов, ни минусов он не дал ни одной команде, ни другой Поэтому это такой, как бы, проходничковый абсолютно размен Но ну, выбивать с пистолетами и одним калашом, конечно, тут, я даже не знаю, есть ли смысл пытаться Можно просто подождать своих соперников и выбить с них какие-то автоматы Страйк, отличный даблкил, здесь, к сожалению, отличный даблкил от Упса И все-таки страйку выжить не удается Куку -ку забирает Упса, и Гектор разменный минус. Все игроки атаки погибают, однако победу в раунде они все-таки завоевывают. 7-1, и на этой ноте прилетает еще 3 евро от господина Сомчика. Сомчик. От души, от души. Я тоже в Москве хочу играть, но не знаю где. Ну, в принципе, играть-то можно в любом компьютерном клубе, как говорится, да? Они будут играть не в городе, а в интернете. То есть это будет онлайн-турнир, а не лан-турнир. Ну что, проход на длину. Собственно, счет, кстати, я хочу вам сказать, давненько уже не озвучивал его, 7-1. Мега-нервы уничтожают своих соперников планомерно и, что самое главное, очень целенаправленно. Сопротивляются, конечно, добрые люди, но сопротивляются весьма посредственно. Не хочу ни в коем случае, конечно же, никого обидеть, но есть догадки о том, что кто-то есть на длине. И вот здесь из-за дымов, а как вы знаете, на фасткапе дымы ого-го какие... Не увидели игроки атаки, находящиеся, находящегося на подъеме оппонента. Ну и как результат, минус от Гектора. Но размен все-таки присутствует. И команде мега нервов, в общем-то, нет повода для грусти и переживания. Санечек забирает злого наркотика. Ну а далее даблкил от мамко 13. И это восьмой победный в первой половине, восьмой раунд для мега нервов. Я, конечно, не могу смотреть все стримы, но днем каждый день смотрю. Гипно, я очень рад. Очень рад. Ну, всегда, в любом случае, у меня сохраняются записи. Вы можете, э, как бы, если не успеваете или не можете появиться на прямом эфире, всегда можете посмотреть по записи. Я их специально для этого, как бы, храню. Энтри-фраг за Санечком. Многообещающее начало у коллектива добрых людей. И, хотя они уже, получается, и не такие добрые, раз хотят обижать соперников. И вылет одного из игроков атаки, что очень плохо. в Вчетвером как бы прям совсем здесь играть не рекомендуется, да и это было бы нечестно. Богдан, приветствую. Вижу, вы тоже пришли на трансляцию. Ну что ж, а тем временем у нас поджали банку игроки обороны есть какой-то сбор информации, в общем, непосредственный по э миду, по теровскому спауну и очевидно уже, что это точка Б и Радекс отправляется ее контролировать. Не увидел почему-то сидящего соперника, навел на него прицел, но не убил еще 3 евро закидывает Сомчик. Ну я опять начинаю потеть. <свят> Товарищ господин Сомчик. <свят> Это же просто... Мне опять начинают потряхиваться руки. Минус от мамка 13. QQ забирает Санечка И раунд, который на 100% был выигран командой «Kind People». Еще теперь нужно выиграть. Мамка 13 промахивается со снайперской винтовки, пытается добить Джуниора с дигла. А тем временем бомба на точке Б уже установлена, тикает и пикает вовсю. Джуниор находится в Тэшке, знает, где находится вражеский снайпер. Ловит флешечку и не умирает. Удивительно, но не умирает. 2 хп остается. Фу. У Куку просто заканчиваются патроны в тот самый момент, когда нужно добивать двуххипового оппонента. Вы только представьте себе, дамы и господа, какой бы сейчас был бы фейл, если бы команда Мега Нервов этот раунд проиграли в результате. То есть двуххиповый соперник убивал бы сейчас оппонента в окне, разворачивался бы и убивал соперника в тэшке. И все, и деф бомбы, и изи, изи раунд. Но, тем не менее, справедливости ради я хочу отдать должное команде Mega Nervous, потому что ребята, в общем-то, в вчетвером, а далее троем выиграли ситуацию 3 в 5, и это, конечно, очень и очень замечательно. Гай Модис, доброго вечера, аналитик тут, Гай, приветствую вас, приятного вам просмотра, присаживайтесь поудобнее. А, Богдан у нас снова на Твиче появляется, но ну, сегодня Александры нет, Богдан, поэтому вам на Твиче сегодня Александра не сможет составить компанию. Так что возвращайтесь обратно к нам на YouTube. Тем временем пауза от команды Мега Нервы подходит к своему завершению. Будет ли вторая пауза? В общем-то, очевидно, что нет, потому что эта пауза была поставлена в связи с тем, что командам нужно было просто... Что просто сделать? Дождаться пятого игрока. Ну, а пятый игрок зашел сразу, но паузу уже отжать было нельзя. Так что вот такие вот делишки. Мамко 13 дает информацию о том, что на меду у нас там кто-то сейчас маячил. Непонятно кто, но кто-то это был. Злой наркотик. Даблкил минус от Джуниора. Я слышал там кто-то кого-то только что чикал ножиком. Джуниор отправляется пушить Бамку, но ох ты, боже мой! Вот это, ребята, за Аркадили банку. А ну, за Аркадили, так за Аркадили. Все. Я потерялся еще больше, потому что, ну, это просто какой-то уже ад. Ад. Если игроки обороны приходят пушить своих соперников под спаун, и там просто мамка 13 в соло практически всю, всю команду закрывает. Ну да, там было два минуса от злого наркотика, но оставшиеся три, по сути, от снайпера. Ну, как бы вот такая вот беда получается, да? Так, а что там получается -то? Что у нас... А Гробучик пишет у нас, да, получает бан за спам. Как можно играть в турнире? Берешь, регистрируешься и играешь. Вот и все. Все очень просто. Санечек и Гектор два минуса и только один. Внимание, только один. На этот раз минус делает мамко 13. А здесь... Я хотел сказать, фастзум не залетает, но после такого выстрела с дигла. Вообще зачем фастзумы в принципе нужны? Фастзумы для слабаков. Далее Куку остается один против троих. Нет, не в этот раз. Минус от Гектора, и это 10-2. Какого спонсора лучше брать? То есть. Вопрос интересный, но нужно конкретизировать все-таки, товарищ Гаймодис. Денис, приветствую! Приятного просмотра. Присоединяйтесь к нашему между собой. Присаживайтесь поудобнее. И давайте смотреть. Тем более, пока что мега нервы доминируют над своими соперниками с огромным количеством раундов отрыва. Это 8. Это 8. Ровно столько раундов нужно для того, чтобы выиграть одну из половин. Но сейчас обоюдный девайс на раунд. И причем, кстати, раунд тихий и спокойный. Ну вот, вам все спокойное, когда становится очень громким. Просто открытие точки А. По-моему, сейчас Санечка а, приблизительно скатают вместе с бетоном а, в одну плоскость. Ох, ничего себе, Санечек еще на ноге успевает повесить хедшот мамки. Но получает незамедлительный размен от страйка. И бомба, собственно, устанавливается на точку А. Упс, открывается на длину. Забирает первого, но заберет ли еще двоих? Ведь теперь по Упсу есть информация, бомба стоит в открытую, поэтому из-сайда ее уже просто так не задепаешь. Придется стреляться хочется или нет, но ну, Упс забирает Шугар Мами и, естественно, понимает, где находится последний оппонент. Здесь фейк по дефьюзу, но дефьюзки-то имеются, поэтому фейковать можно даже дважды. И это был, кстати, дамы и господа, не фейк по дефьюзу, это уже была попытка задефать бомбу, но страйк вовремя остановил все эти самые попытки. 11-2. Мне сегодня чел с зелени на инферно одну дал с дигла на фонарь, и я его написал на shot. Да, молодец, Богдан, вы растете над собой. Можно к вам в команду? Я про. Конор МакГрегор, я очень рад, что вы про, но у меня нет команды, собственно, поэтому логично, что ко мне в команду вы попасть не можете. Это вообще невозможно, потому что туда никто не может попасть. Снова экономический у добрых людей, но на этот раз экономически получается куда более хорошим, чем все предыдущие. Потому что на предыдущих эко команда всегда хоть и пушила какие-то позиции, но чаще погибали. Сейчас же можно заметить, что... Что размен произошел в пользу команды добрых людей. Мега нервы немножко, видимо, уже расслабившись а, благодаря вот такому счету. А такой счет а, действительно позволяет командам а, играть расслабленно. Вот здесь еще и ошибается немножечко, совсем немножечко ошибается страйк а, в своей позиционной игре. Мамко 13, ну, в общем-то... Находится на точке Б, и это даже более того постановка бомбы. И я хочу, наверное, на 100% заявить, что если сейчас раунд будет проигран командой Kind People, то здесь можно даже не надеяться на какую-либо победу. А, но, к слову, дефьюз-китов ни у кого нет, поэтому на все действия остается немного-немало, ни ни а 9 секунд. Мамку слышит топущих соперников. И здрасте. Планта-барабан. Елки-палки, оказывается, да. Присел в дыму, надеялся, что не заметят, но, однако. Увы, заметили. Счет на табло становится 11-3, и Kind People получает возможность выйти, например, на четвертый матчпоинт и выйти во вторую половину со счетом 11-4. Но 11-4, как мне кажется, счет не совсем, конечно, достаточно удовлетворяющий оборонительную сторону, но в целом неплохой. Добрый вечер, Юрий. Приветствую, Юра. Давненько вы не приходили на трансляции. Я видел, вы написали, что с вашим здоровьем что-то не то. Я надеюсь, что вы поправляетесь. Юра, болеть ни в коем случае не нужно. Ух ты. Ух ты. Болеть ни в коем случае не нужно. Это касается не только Юрия, это касается вообще всех, абсолютно всех людей. Но вы посмотрите, что в очередном раунде делают Мега Нервы. Четыре в одного остаются игроки атаки и, в общем-то, только Гектор может спасти тот самый четвертый раунд, о котором мы только что с вами говорили. Но спасать его, я не знаю, есть ли какая-то необходимость. Но попытки в любом случае должны быть. Но это наглость. Я хочу сказать, что вот этот минус это прям наглость. Это говорит о том, что Мега Нервы своих соперников уже практически в упор не видят и... Мамку 13, ну не получается с дигла... Э, с глока, прошу. Господи. Прошу прощения. Не получается. С калаша достает глок и просто идет к своей цели на пролом. Жесть. Поправляюсь, да, медленно с плюс-сутками. Юра, восстанавливайтесь и берегите свое здоровье. Кус Хаешки взрывает джуниора. минус от Радокса. И команда Kind People, хоть и красные, хоть и все битые, но пытаются пройти на точку А. Здесь Страйк и Мамко очень сильно пытаются этому препятствовать. Мамко сколько три, по-моему, да, минуса. Вот, вот и четвертый минус. Похороны мы с вами только что видели, Они пистолетный раунд. Команда Мега Нервов осилили забрать пистолетку, при этом даже практически никого не потеряв. То есть, в общем, все потери, которые были связаны с победой в пистолетном раунде, естественно, несоизмеримы. Ну, проиграли и проиграли, это же разве страшно? В смысле, потеряли кого-то и потеряли, это разве страшно? Самое главное в данном контексте непременно выиграть пистолетку, чтобы получить экономику. Ну, а теперь уже, да, снова разменный минус, но на этот раз э, ничего себе, Радокс, заряженный, но до Фамаса не, не успевает добежать, очень пытался. Очень пытался. Флешка в лицо прям прилетает к Гектору. И тайминги. Какие тайминги? Он отвернулся от этой флешки, чтобы она не ослепила его в случае аркады. Представляете себе? 14-3. Боди <coughs> 720. Да, Боди, если бы вы, конечно же, задонатили миллион рублей, то ваше сообщение было бы правдивым. Но, увы. Увы. Вы э, есть, кстати говоря, где-то в списке донатеров. Но... Я не помню, на каком месте. По-моему, где-то на 50-м, если я не ошибаюсь. Плюс-минус. Но могу ошибаться. Гектор. Минус злой наркотик. Непонятно, для чего сейчас была сделана аркада в мидл. Но ладно. Счет позволяет делать абсолютно что э, хотят мега-нервы. Страйк. Минус Санечек, ситуация 2 в 3. Да, вроде бы мега нервы разменялись плохо, но, опять же, повторюсь, они вправе, наверное, сейчас делать то, что хотят. Страйк забирает Гектора, ситуация теперь уже равная, 2 в 2, и при этом бомба, естественно, на точке Б еще пока не установлена, но Радокс уже этим занимается. Минус от Страйка, минус от Джуниор. Есть информация теперь уже о местоположении, ну, так скажем, младшего, да. Если все-таки переводить, да, то Джуниор это младший, как известно, да, попытки префов. И Джуниор таки вот тут выходит победителем, потому что не совсем понимал страйк, где находится его визави. То ли он за правой дверью, то ли за левой дверью. Куда смотреть, там, в общем-то, типа, не совсем понятно. Ну, 14-4. Приятно видеть, что Kind People не опустили руки, даже невзирая на не самое удачное. Начало матча, а если быть точным На провальную первую половину не опущенные руки, это всегда здорово Потому что теперь Теперь есть надежда на камбэк Там овертаймы, может даже и без овертаймов И прочее, прочее, но в общем Counter-Strike может быть Может быть, упс kill, Очередной хороший Шанс, которым вопрос Воспользуется или нет Ой-ой-ой, злой наркотик Даблкилс с АВП тут промах парадоксу, который будет стоить целого раунда, скорее всего, потому что Мамко 13 хоть и зайдет в спину, но девайса, как я понимаю, нет у Мамко 13. Дуримар 25 рублей. Нет, точно не может быть такого Володя. Ой, Володя, Богдан. Потому что Володя, как минимум, на Алкстриме мне э, донатил... 100 рублей, так что 100, 25 доната быть не может. И тем более 25 рублей доната вообще в топ-30 не входит, Там минимальная сумма, по-моему, порядка 300 рублей. 285, если я не ошибаюсь. Так что не придумывайте, Богдан, не придумывайте. 14 -5. Вот такой вот счет. Ну, понеслась. Что ж, а теперь мега-нервы будут получать, судя по всему, камбэк от оппонентов. И сопротивляться этому камбэку, ну, естественно, возможно и более того даже нужно. А получится ли? Все-таки сильная сторона и не совсем понятно, зачем периодически пролетают аркады. Потому как на моей памяти было очень много матчей, когда с подобного счета люди проигрывали, ну, просто расслабившись. Так что нужно все-таки... Даже невзирая на такое большое расстояние, которое на данный момент вновь насчитывает 8 матч-поинтов. Как это было при 10-2, но только теперь это, собственно, 14-6. Конечно, прогрессия наблюдается максимально положительной для мега-нервов. Сколько браунда их соперники не брали, они сами также продолжают брать еще 3 евро от господина Сомчика. Сомчик. Вы сделали мне не просто даже день Вы сделали мне целую неделю Вы сделали меня едва ли не самым счастливым человеком Нашел смайлик для дурика Ну, типа солевой А, понял, понял Напоминаю, хк-хк Да, Юра у нас самый э, Самый главный болельщик коллектива Хайрот Киллер. Тем временем Снова непонятно какой бай Там есть частично диглы, частично фамасы Но я спешу заметить Что этот девайсный или непонятно, как его назвать, раунд. В общем-то, оказывается успешным. Поразительно, но он реально оказывается успешным. Посмотрите на счет 15-6. Команда мега нервов с деглами, с чем-то там вообще сейчас умудрились не проиграть ничего. То есть любая перестрелка была, оказалась выигранной. Ну, респект, конечно, ребятам, но добрые люди. Пора собираться. Теперь уже победа, к сожалению, в основном времени недоступна, только лишь посредством овертаймов. Давайте глядеть, дойдем ли мы до них, будут ли они, или все-таки нет? Шансы, во всяком случае, есть. Но тут злой наркотик выходит на поджим. И поджим этот сопровождается гибелью злого наркотика, но достаточно большим сбором информации для команды Мега Нервов. И эта информация позволяет сделать даблкил-страйку. И минус Мамков, 13. Террадокс и Гектор остаются вдвоем против, <кх> простите, четверых оппонентов. Уже против троих Но здесь мне, конечно, смотрится адекватным розыгрышем точка Б Но страйк все слышит Страйк все слышит И, конечно, игроки обороны уже начинают смещаться К точке Б Страйк минус Гектор Ну, есть, естественно, господи Он взял и просто нарисовал граффити на стене Радокс сам себя запалил, но выжил в перестрелке со страйком. Правда, осталось всего 16 хп и 34 секунды до конца раунда. Но это уже значение не имеет. Бомба установлена. Куку -ку открывается из Тэшки и добирает Радокса. Дамы и господа, это 16-й раунд для коллектива Мега Нервы. А это означает, что они становятся победителями. Победителями данного шоу-матча. И самой сильной командой. Этого шоу-матча, повторюсь. Но я так, наверное, скажу, как обычно, подытожим.